Если вы столкнулись с такими симптомами, как нарушение мочеиспускания, боли при мочеиспускании, рези при мочеиспускании, прерывистая струя мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, а также болевой синдром в различных проявлениях, боли в области мошонки, в половом члене, в промежности, паховой области, внизу живота. Если у вас в процессе полуакта возникает ускоренная экуляция, нарушение эрекции, если вы обращаетесь к врачу-урологу с данными симптомами, врач проводит беседу, расспрашивает анамнез, собирает все необходимые данные. Далее проходит осмотр, он заключается в общем осмотре и осмотре половых органов и мочевой системы. В результате осмотра врач делает предварительные выводы, ставит предварительный диагноз и назначает план обследования пациента. Общий анализ крови и мочи, назначается анализ секрета простаты на микроскопию и посев, соскоп из мочеиспускательного канала на урогенитальной инфекции, ультразвуковые методы диагностики, в частности, УЗИ предстательной железы и УЗИ мочевого пузыря. С определением остаточной мочи. Когда врач получает результаты анализов и инструментальных данных, устанавливается окончательный диагноз и назначается лечение. На сегодняшний день существует несколько основных подходов лечения простатита. Такими подходами являются первое. Это назначение антибактериального лечения при наличии инфекционного агента. Далее назначается противовоспалительная терапия с использованием различных препаратов, таких как свечки, таблетки. Также назначается терапия препаратами, улучшающими мочеиспускание. В случае, если пациенту устанавливается диагноз простатита и он испытывает тревогу, ему назначаются мягкие седативные препараты. При назначении лечения простатита у пациента купируются симптомы в течение 3-7 дней. При соблюдении всех рекомендаций по лечению простатита у пациентов наблюдается длительная ремиссия и симптомы их не беспокоят. В Альфа-центре здоровья накоплен богатый опыт лечения простатита. Если вы хотите решить свою проблему, приходите к нам. Чтобы записаться к урологу на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео.